Всем привет! Это блог Пути Ironman. Сегодня я, Антон Соловский и... Я, Игорь Пумин Готовим программу по триатлону. Наша задача спланировать наши соревнования на сезон. И мы расскажем, какие соревнования выбрали мы, и с чего мы будем выбирать. Поехали. Для себя я выбрал примерно три старта. Все они олимпийские, не, не вышли олимпийские. Потому что на себя психологически, если я пройду половинку, наверное, не будет потом... Трудно подготовить. А, допустим, я человек, который не занимался спортом, вот mm -hmm. сейчас э, у меня ну, только возникла мысль о том, что хотелось бы пройти когда-нибудь Ironman, вот, с чего мне нужно начать, какие старты? Ну, здесь строго индивидуальный, конечно, опять же, подход, потому что все люди разные, mm -hmm. и если кому-то будет проще подготовиться и выступить сначала половинку, а потом Ironman, да, то... Ну терзайте, если ни разу вы нигде не выступали и понятия не имеете, что это патриотон, начните с спринта. Это спринтская дистанция, это половинка олимпийки. Какие там расстояния? Это 750 метров плавания, 20 километров велосипеда и 5 километров бег. А сколько примерно времени занимает? Это час, час-полтора часа. Ну, в зависимости от подготовности, опять же. Да, еще раз повторюсь, вот это переключение горизонтального, вертикальное положение переходишь после плавания. плавания да. Да. То есть надо, чтобы ты чувствовал себя именно устал, чтобы тебя не закружило. А как это тренируется? Выбегание, просто элементарное выбегание из воды. У нас это тренировалось, мы сбегали в воду, проплывали определенную дистанцию и выбегали. Вот ну, таким нет, образом нет. и здесь же, конечно, надо будет отрабатывать. А если рассмотреть такой вариант пройти такую дистанцию в зале, просто на тренировке себе организовать, нет, или это не нет, то? Нет. То же самое, как в боксе, например. Ну да, можно спаринку Спарринг, Но это не, ринг, но это спарринг, не, это не ринг. разные вещи. Да, да, да, да, да. Да. Следующим этапом, что взять половинку или олимпийку? Рекомендую людям, у которых присутствует страх. Uh -huh. Да, не дойти и так далее, я им советую все-таки Олимпийку. Потому что, возможно, вы пройдете половинку, если там у вас возникнут какие-то ошибки, вас это может просто погубить. Какие расстояния идут на Олимпийке? Полтора, полтора километра плавания, сорок, сорок километров и десять километров бег. Это тоже неплохая дистанция, в принципе. А сколько времени занимает э, такая дистанция? Но это, это уже два часа, в районе двух часов. Мы прошли один спринт, мы прошли одну Олимпийку, и потом сразу же можно регистрироваться на половинку. Но опять же, все зависит, естественно, не за два, не за неделю, да, а, а там за пару месяцев. Я бы еще так. пару пару олимпий выступил бы, да? А, ну то есть ты не перегружаешь, Не перегружаешься, перегружаешь, да, да, но в то же время Да-да-да, угу. да, да, да, выступил пару олимпийк. Так, вот просто прокатил бы. Что такое 2000 метров на открытой воде? Без остановки, опять же, если ты захлебнулся, ты не можешь там остановиться и отдышаться. Соответственно, это стресс, если ты ну, это делаешь, если тебе кто-то локтем очки сбил. Трудно, ну, это очень... сравнить на самом деле. Но я предполагаю, может быть, я ошибаюсь в этом, что это все равно, что одеть какой-то утяжелитель на себя да, и попробовать в нем проплыть в бассейн. В принципе, это будет э, идентично тому, что ты поплывешь в открытой воде. Но гидрокостюм, он облегчает задачу. Китры, Потому что равно... он плавучий? Да, да, за счет того, что он тебя держит на воде, он облегчает, но все равно ты в открытой воде, волны, ага. eh, это кучность. 90 велосипеда, какие сложности, если сравнивать с залом, в чем опасность и в чем риски? И зачастую айрины, половинки Айрена делают на таких местах это поля. Да. Плот, или может быть такой тягунок, который поначалу будет незаметен, но потом и. его будет очень хорошо заметно, да? когда там ноги уже закислится. Это может быть длинный тигун, дуть ветер в любую mm -hmm. сторону, косой, боковой, прямой, там. Интерпретации куча. Совершенно другие то... ощущения, я скажу. Это надо здесь, наверное, думаю, 180 здесь не крутить, чтобы, чтобы приходить. Что Такой 90 здесь, да. А насколько я знаю, даже наушники, даже музыка запрещена. Ну, музыка, она как-то даже чуть-чуть тонизирует. Конечно. Она тонизирует музыку. Это как, как допинг. Своими словами, как бы, может быть, запретили царю безопасности, потому что ты, ты, не, с... ты не слышишь ничего, да, что да, происходит. А это ты даже больше всего безопасности, скорее Наверное. всего. Чтобы подготовиться к половинке, как можно расставить свои соревнования? Когда можно запланировать половинку? Год на половинку бы убил. Да. Год-полтора. То есть зависит от тренировки? Если от тренированности то можно спортсмена, да. Прям да, за да, полгода да, да, подготовиться, но опять полному, же с тренировками по можно... вот. Прям два года железный, даже больше готовился бы, если бы я вот так вот с, вообще с нуля был бы. Два года я готовился бы, с нуля. Не все знают, что такое полный Ironman, поэтому расскажем в двух словах, что такое. Это 4 километра. В двух словах это жесть. 4 километра плавания, 180 велосипеда, 42 бега. Да, то есть сначала ты делаешь нагрузку марафона на плавании. Потом ты делаешь нагрузку, ну, наверное, двух марафонов на, на велосипеде, велосипеде и, потом и потом и всего лишь потом один марафон пробежать. А на велосипеде уже у кого может быть какая-то кто-то может быть упадет, у кого-то может быть какая-то техническая mm. неприятность произойдет с велосипедом, кто-то перегреется, кто-то да перегреется совершенно верно, у кого-то не хватит топлива так скажем, ну еды и так а, далее. кстати, да, это важный момент, если есть ошибка в питании, я так понимаю, да, что это да, очень большая да, вероятность все, идти. Есть обязательно, кто-то кто там, может быть, с пульсом со своими не совладает, тоже Один раз зашкалить пульс, и это все, портит и, всю и, дистанцию, и, можно легко да, срочно. Да, да, да, да. И уже на бегу, там уже все. Поэтому здесь психологическая подготовка тоже, она важна, прям, реально. Нужно, нужно настолько захотеть дойти до финиша. Особенно, если ты делаешь это первый раз, как когда бы уже когда второй раз, ты уже думаешь, что, ну, я уже проходил это. Вспомнил одно видео, которое я смотрел давно, может быть, ты тоже видел, где спорт... три триатлет любитель mm -hmm. финиширует Мэн. Уж видел? Mm -hmm. И он его финиширует на колене. видела mm -hmm. Видел его? Да. Yeah. Вот, я про него информацию, mm -hmm. 200 метров человек до финиша оставался. Представляешь, судорога в ноге, все, и он доползал на фини... Ну, мне прям, у меня... До дрожи, до сих пор смотрю, у меня мурашки по коже, потому что там организатор соревнований подбежал сразу к нему, хотел его подвести, Но 200 метров, но нет, он сам он дополз, к нему там все подбегали, он дополз в эту арку, все там, там уже рух, потому что реально 200 метров, это широко 200 метров. У меня остался еще чистый лист, что такое ультра айронмен, ультра айронмен. Ух ты, они 40 километров плывут, потом 1800 они едут, километров. и 420 километров они бегут. А ультра да? Ironman он делается я, да, как МДС, я... например, да, со сном, То есть ты сделал То... да, да. рекорд на железной дистанции поставил немец Ян Франдена 7 часов 35 минут. Это очень, очень это очень, очень быстро. Неплохо, я бы сказал. 30-дневный айронмен 356 часов 3 минуты. Рекорд по эго триатлона это 10 кратный айронмен. Сделал француз Фабрисо Лукас 192 часа 8 минут. Ну ладно, ну, тут уже нормально. Нормально. Нормально. 192 часа. В России есть аналог дистанции Iron Man, она называется Iron Star, она проводится в Сочи. Насколько я знаю, какие-то соревнования из этой серии проводятся в Казани. Проводит Максим Журила, это компания of Running. всем известно, проводит Владимир Волошин ну, и их команда. Интервью с Максимом Журилой, кстати, было в сентябрьском выпуске про Iron Star, можете посмотреть по... Ссылки в описании ролика, вот здесь, полная дистанция Iron Star будет проходить в Сочи 22 сентября 2018 года, и значит мы ставим ее основной Береги. целью, основным приоритетом этого сезона. Теперь давай разберем, какие соревнования мне поставить в соревновательный график в этом году, чтобы он был реалистичный, чтобы я смог к нему подготовиться и чтобы у меня не было перебора. А какие соревнования на данный момент я знаю, какие бы я хотел пройти? Это Iron Star в Сочи в июне. Это половинка, одна вторая. В сентябре полный, полная железная дистанция. Тоже Сочи, тоже Iron Star. Мне интересно пройти ультрамарафон в Суздале. Опять 110 километров. Он будет в июне. Ле, насколько я помню. Но по поводу вот этого ультра-марафона. Можно его пройти, но его нужно проходить без фанатизма абсолютно, потому что там остается мало времени, и не дай бог какая-то травма, не дай бог что-то случится с коленом, это все просто загубит. Ты полную дистанцию будешь проходить вместе со мной? Да. Надо ли нам вставлять в этот график еще олимпийку либо спринт? У нас есть 4 месяца для подготовки. Нам нужно найти в марте, апреле, либо мае. А, Олимпийку. Желательно спринт, но если спринта уже не будет, где-то Олимпийку надо что-то искать. А есть ли смысл рассматривать э, соревнования индур, то есть э, в закрытом а, помещении? Их есть смысл рассмотреть, в принципе, для такого развлечения, так скажем, прошелся. Ну там, при, при, при, призы хорошие, собственно, время подрастил. Все, класс большое спасибо за то, что они максимально приближают к реальным условиям свои соревнования. да? Так, значит, нашли еще один старт, он будет проходить 27 мая в Ростове, на Дону, устраивая триатлон Титан. Если мы поедем 27 мая на спринт, либо на олимпийку, ну, скорее всего, на спринт, мы можем поехать сразу же на сочинский... Айрон Стар на половинку. Это будет отличная подготовка. И можно, так как это будет проходить все в Ростове-на-Дону, можно пройти, можно потом поехать э, либо там к друзьям как раз на им, там, в Анапу э, потусоваться, либо в Сочи где-то в, го в горы там, отдохнуть. И потом уже отдохнув расслабившись вообще там неделю без спорта, целых 4-5 дней без спорта. Да нет, конечно так расслабляться не надо, нет. Мы можем в горы сбегать тогда, можем в море успеть поплавать, до этого как раз. Готовка на лежаке лежать. Все. Идеальный вариант получается Ростов на Дону 27 мая. Левый, левый, левый, левый. Февраль, март остается, апрель. Ну, да тут нет устав. Не февраль, март это все, это не сезон. Тренироваться в май у нас идет плавно снижение ухода. Уход от объемов идет. И переключаемся уже непосредственно на подготовку. На предсезонную подготовку. На... А, конец января, февраль у нас объемы. Можем ли мы сюда вписать еще какие-то беговые соревнования в качестве тренировок, полу-марафона, марафоны? Можно сколько угодно стартов вписать, то есть вот запланировать себе, тогда-то я делаю это, тогда-то я делаю так то, да и строго идти по ним. Ну, я считаю, что не стоит делать таких себе жестких рамок, именно планирование соревнований. Потому что произойти может все, что угодно. Основная цель в сентябре на полную дистанцию, она никуда не девается, но промежуточные старты мы можем а они, перемешивать, мы можем... Двигать, да, да, да, да, двигать, или, отменять, или например, добавлять. По сюда. самочувствию, по физическому состоянию и так далее. Здесь все-таки нужно относиться к этому, как к увлечению и... Сделать так, чтобы это гармонично было и для здоровья, и для да. результата. Да, да, да. да. Основной костяк соревнований мы составили, он может корректироваться, могут добавляться сюда соревнования по бегу, марафоны, возможно, какие-то, кстати, плавательные соревнования, или смысл э, пройти. Как раз больше, я бы лучше больше плавательных соревнований как, в, Чем в, бы, да, потому что в менее могут... травматизм. Самая главная цель это пройти Iron Man, аналог Iron Man Iron Star на данном э, этапе, который будет проходить в Сочи 22-го сентября 2018 года, так что смотрим, обязательно будет обзор этого соревнования, ну и остальных соревнований тоже. Кстати, организаторы мероприятий, будем очень рады, если у вас будут варианты сотрудничества по этим соревнованиям. На большинство стартов, которые я сейчас езжу, я езжу по приглашению, Вот, и если есть желание, чтобы мы осветили ваши мероприятие, пишите, звоните. Все, смотрите Путь Айронмен, я Антон Соловский и, и я Егор Кумин. Егор Кумин мой э, тренер на данном этапе, он э, поможет мне подготовиться и мы будем рассказывать о подготовке, о всех этапах, о всех моментах, которые проходят э, триатлет, спортсмен, э, во время подготовки. Мы все разберем по косточкам, так что вы можете использовать это как обучающий курс. Подписывайтесь на канал Путь Айронмен, пока! Веномель. Ставишь целью быть первым, как спортсмен. Это делай круче всех. Покажи все.